Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд – это, конечно, рабочие места и социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить наши свои семьи, улучшать свои жилищные условия, погасить кредиты погасить ипотеку, да мало ли нужна, куда большая сумма денег. Мы охватываем огромный пласт населения, нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе и, конечно, молодежи. Наша цель, как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Но чтобы стать нашим партнером, конечно, вам нужно пройти регистрацию. А Для того, чтобы зарегистрироваться, вы должны взять ссылку у своего спонсора, у своего пригласителя. Наши ссылки открываются во всех соцсетях. И когда вы открываете ссылку для регистрации, обязательно проверяйте логин вашего спонсора, чтобы вы не зарегистрировались не побитой ссылки. При регистрации, ребята, указывайте почту пожалуйста google так как на яндекс почту сейчас проблема очень большая письма очень долго приходят поэтому ну по возможности если есть google почта то указывайте эту почту и как только вы заполните, придумали логин свой почту указали придумали свой, себе пароль, указали свой телефон, страничку ВК, и есть там такая галочка, которую вы нажимаете ⁇ Я согласен ⁇ И перед вами открывается пользовательское соглашение. Это оферта наша, которую я советую всем прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Итак, вы зарегистрировались, подтвердили через свою почту регистрацию. И оказались в вот в таком вот кабинете. Первое, что это, конечно, нужно заполнить профиль. Установить свой аватар. Как только выбрали файл со своего компьютера, как только пришел Код от вашей фотографии, загрузили фотографии. Ну и здесь, конечно, в этом разделе прописать свои кошельки. Выводят, ставят на вывод денежные средства, а кошельки не прописаны. Ну, дорогие мои партнеры, ну куда можно сделать вывод, если не прописан кошелек? Будьте добры, не помните свой кошелек. Ну зайдите, откройте свой кошелек, скопируйте там номер своего кошелька. И вставьте сюда и кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ обязательно. Если только вы будете выводить свои денежные средства а, только на один пайр. Perfect Money укажите, напишите 3 нуля и нажмите кнопочку сохранить. Или же наоборот. В этом же разделе, если вам не понравился ваш пароль, вы всегда можете поменять свой пароль. Ну и, конечно, наши, наша фишка нашего фонда это, конечно, 12 наших маркетинг-планов. На сегодняшний день у нас есть такие площадки, как VIP-зоны где вы можете заходить с 10 тысяч и зарабатывать а, с малым количеством партнеров. Здесь нет привязки к первому столу, а старт своего бизнеса можно делать с любого стола. И за один круг вы зарабатываете более 60 тысяч. А, есть у нас две таких площадки, как я их называю, две а, крейсера «Авроры», а, которые... Один крейсер «Аврора» называется у нас площадка Crazy Market Мини», которая дает возможность каждому нашему партнеру с, малых, ну, с малого вложения начать свой бизнес. Заработать на этой площадке на покупку любого, любой площадки или же любого клона на любой площадке. Эта площадка у нас накопительная здесь деньги идут не на баланс по 500 рублей, а на резервный на резервный баланс. А потом с этого резервного баланса вы всегда можете себе купить клона или же площадь, купить, активировать какую-то площадку. Ну и следующая площадка это Crazy Маркет, Здесь уходить можно с 12 тысяч и зарабатываете за один круг более 48 тысяч. И Три наших а, жилищных программы мы сегодня о них и поговорим. Это Жил-Про-Недио, Жил-Промини и жил Жилпро А Вход. На медиа это с 500 рублей. И переход есть здесь уникальные закольцовки на всех этих трех площадках. Вы можете сразу переходить на Жилпро Мини за 5000. И Жилпро Мини вы переходите на Жилпро Макси за 50 тысяч. Вот на этих трех площадках, если вы работаете, ребята, активно вы всегда можете обеспечить не только себя жилплощадью, но и обеспечить своих детей, внуков, это очень хорошие три площадки. Две площадки автопрограммы. Это, здесь вы можете заработать не на одну машину. На один, за один круг вы зарабатываете только на одну, а второй круг на вторую, третью на, треть, на третью машину. Так что, работая на этих двух площадках, вы можете обеспечить всех членов своей семьи внедорожниками которая стоит ну, на, на площадке АвтоЭнерджи, вы зарабатываете за один круг 2 миллиона 400 тысяч. Ну вот смотрите, классный внедорожник. Если вы хотите купить внедорожник этот с нашим логотипом World Money, вам придется поехать только в город Сочи, забрать этот автомобиль. Итак, следующие площадки это наши MLM-площадки, это наша площадка World Money, которую мы стартовали, она у нас и называется World Money. Площадка ПД, вход можно с 1000 рублей, и за один круг вы зарабатываете 109 тысяч, и плюс за 20 тысяч вы выскакиваете на площадку Golden Ring. И есть такая площадка PD. Здесь есть закольцовка. Если вы будете работать на площадке PD активно, то вы будете активно продвигаться и по площадке World Money. За один круг вы зарабатываете на этой маленькой площадке 3800. Старт на этой площадке можно делать с любого стола. Здесь нет привязки к первому столу. Есть такая площадка Golden Ring Mini. Это в помощь площадке Golden Ring. Эта площадка есть удвоитель, можно заходить с 2000, но можно, минуя удвоитель, сократить два раза количество приглашенных партнеров, сразу становиться на 4000 в первый блок. И вы здесь зарабатываете, будете крутиться все время на этой площадке и постоянно зарабатывать по 10700,000. И постоянно будете переходить, ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров будут переходить на площадку Golden Ring. Но вход на эту площадку, я уже не раз говорила, что это шикарная площадка, вход 20 тысяч, а доход, ребята, не ограничен. Но за один круг вы зарабатываете почти более 600 тысяч рублей. Это только за один круг. Ну, невозможно сосчитать. Вот, одна команда работает по одной стратегии, вторая команда работает по другой стратегии, третья команда работает по, друг, по следующей стратегии. Невозможно сосчитать, но я вам просто могу сказать, что когда только партнер выходит на здесь два рабочих стола, третий стол выплаты, выходит, доходит до третьего стола, у него уже на балансе есть, у кого по 60 тысяч, у кого по 80, у кого по 120 тысяч, поэтому это очень шикарная площадка. Вот такая вот наша шикарный денежный фонд. Ну и теперь давайте я перейду на слайды, и мы сегодня разберем, конечно, наши э, жилищные программы, а, которые дают возможность заработать не на одну квартиру, а на несколько квартир. Первая наша э, жилищная программа – это Жилпромедио. Медиа». Вход на эту площадку составляет всего лишь 500 рублей. Вот можно начинать а, даже с 500 рублей и а, заработать потихоньку себе на жилье. Ведь никто же вам не наступает на горло, никто не, вас не гонит в шею, а вы просто сидите потихоньку, приглашаете на, на 500 рублей. Ребят, здесь всего лишь а, есть два, два семиместных стола и а, два удвоителя. А это полностью ваша зарплата. Но с этих двух столов у вас точно также будут идти деньги на вывод. Зеленым у нас всегда в нашем фонде светятся это вывод. Желтым это реинвесты. А синим это деньги, которые идут в накопительный баланс, заморозку. Итак, первый блок это... Как вы видите, семиместный стол. Плечи, как всегда, идут куда? К вышестоящему спонсору. Первый и второй партнеры это идут у вас вышестоящему спонсору. А вот третий партнер это реинвест. Реинвест вот здесь, вот, ребята, я когда всегда говорила и буду говорить, прежде чем поставить в семиместный стол партнера, первого партнера, когда ставите, не спешите выставлять бронь вот именно вот в это плечо. Это плечо может быть вашим реинвестным закрыто вашим реинвестом. Потому что у нас в наших столах предусмотрен реинвест по, за спонсором именно в ваше плечо, именно в этот стол. И чтобы закрыть одним партнером, закрыть, например, два места, всегда ставьте, под первого партнера выставляйте второму партнеру, под первого ставьте. И когда, прежде чем вы поставить партнера, позвоните своему спонсору, пусть он выставит бронь именно сюда. И ваш реинвест закроет э, ваше одно плечо. А под второго поставите третьего. Можно так делать. А вот у первого тоже будет реинвестное место. И вы получите 250 рублей на баланс для вывода. 250 идет в накопительный баланс. И по 50 рублей получают два спонсора на два уровня вверх, по 50 рублей. Итак, а вот четвертый и пятый партнеры, они будут вам постоянно давать выгоду. Они будут закрывать ваше реинвестное плечо и плюс дадут переход до 10 тысяч в удвоитель. А вот по четвертого выставили бронь шестому. У четвертого будет реинвестное место. И вы получили 150 рублей на баланс для вывода. 250 идет в накопительный баланс. И 50, по 50 рублей двум спонсорам. А вот... С пятого партнера это идет также в накопительный. Итак, у вас накопилось в накопительном 1000 а, рублей. И у вас автоматом покупается удвоитель, второй блок. Сюда должны прийти, конечно, ваши два партнера, которые дают переход за 2000 во второй блок. Итак, первый партнер приходит. А в 2000 идет вышестоящему спонсору. А вот под первого выставили второго. А у 3, под второго выставляете третьего. А у, когда выставляете это будет ваше реинвестное место. Вы заняли своим реинвестным местом одно плечо. А сюда поставили четвер, четвертого. Получили 1000 на баланс для вывода. 1000 идет в накопительный баланс. По 125 рублей делятся двум спонсорам на два уровня вверх. Итак, четвертый, пятый и шестой, будем так дальше распределять, вы получаете 750 рублей на баланс для вывода, 1000 идет в заморозку и 125 делится а по 125 делится двум спонсорам. А когда становится шестой партнер, то 2000 идет в накопительный баланс. и так у вас накапливается 4000 на четвертый блок. И сюда должны прийти ваши два партнера. Или же реинвесты ваши или реинвесты ваших партнеров. Но они должны дать переход за 8000, Именно в пятый блок. И сюда приходит ваш первый партнер, а под второго, первого выставили второго, а под второго третьего партнера. И получаете 8 тысяч на баланс для вывода. А во втором, когда ставите, это реинвест ваш. Вы закрыли своим реинвестом. Но все равно это 8000 ушло вышестоящему спонсору. Плечи всегда идут вышестоящему, ребята. А вот сюда поставили четвертого партнера. А, и получили 3000 на баланс для вывода. А 5000 идет на активацию следующей площадки. А, Жилпромиди. Итак, пятый партнер и шестой партнер. Вы все время получите с них... По 8 тысяч и здесь по 8 тысяч. Ну, вот так. Это всего лишь вы прошли один круг. И посчитайте, ребята, сколько вы заработали. Я считаю, что здесь тоже заработок очень хороший. Ну, и следующая площадочка. Вы перешли на эту площадочку. Жил про а, мини. Да? А вход, ее можно покупать отдельно, ребята. А, каждую площадку можно покупать отдельно. Можно начинать с 500 рублей, можно начинать с 5000, можно с 50 тысяч. Они отдельно покупаются. Так что не переживайте. Итак, вы перешли с Жилпро Минью, перешли именно Жилпро мини за 5000. Или же купили отдельно, как я покупала, например, эту площадку за 5000. У нас первая площадка стартовала именно это за 5000, а потом стартовала именно а, за 500 рублей. И мы начали работать именно с этой площадки. Итак, сюда приходит первый партнер, а когда поставить второго, выставляете бронь под первого, у вас реинвест. И... 5000 идет, конечно, сюда на реинвест. И под второго поставили третьего. А у первого будет это реинвестное место. И вы получили 2500 на баланс для вывода. А 2500 идет в накопительный. По 500 рублей получают два спонсора а, на два уровня в глубину. Итак, это четвертый и пятый партнер. Они будут вам постоянно давать. А, выгоду двойную, закрывает ваше реинвестное плечо и плюс дают переход за 10 тысяч именно сюда во второй блок, в удвоитель. Здесь с этого партнера, с четвертого, вы получаете полторы тысячи, 2 500 в накопительный идет и по 500 рублей делятся двум спонсорам. И 500, вернее, 5000 идет в накопительный с накопительного 10 тысяч списывается и автоматом покупается а, второй блок за 10 тысяч. Сюда при, должны прийти ваши два партнера, которые дают переход за 20 тысяч именно в третий блок. А сюда приходит первый партнер. Под первого выставили бронь второму. А когда ставить третьего партнера, у вас в реинвест выставляется в это плечо вашим спонсорам. Итак, здесь, когда поставили третьего партнера, у первого будет реинвест. Вы должны со, со своего кабинета выставить ему обронь. И вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. 10 идет в накопительный и по 1250 делятся а, двум спонсорам на два уровня в глубину. А вот четвертый и пятый, как я говорила, они будут вам постоянно давать двойную выгоду. Закрывают ваше реинвестное плечо и плюс дают переход за 40 тысяч в четвертый блок. А вот с четвертого выставили бронь шестому. И получили 7500 на баланс для вывода. А у четвертого будет реинвестное место. 10 тысяч идет в накопительный. И по 1250 делятся двум спонсорам на два уровня в глубину. Пятый партнер становится. У вас 20 тысяч идет в накопительный. Потом с 20 накопительного 40 тысяч списывается. И активируется у вас четвертый блок. Сюда, конечно, должны прийти два ваших партнера, которые дают переход за 80 тысяч в пятый блок. Итак, первый партнер приходит. Или ваш реинвест, или реинвест вашего партнера здесь не имеет никакого значения. Здесь может не первый прийти, здесь может быть обгон, и третий, и четвертый, и пятый может стать на это место. А под этого партнера выставляете бронь а второго. А второй партнер, он у вас с этого места идет 80 тысяч на баланс для вывода. Сюда можете поставить третьего партнера. 80 тысяч идет вашему спонсору. А вот четвертый э, э, партнер у вас 30 тысяч на баланс для вывода. 50 тысяч идет на активацию следующего а про Макси. И пятый партнер и шестой партнер вам дадут по 80 тысяч на баланс для вывода чтобы еще раз получить 80 тысяч на баланс для вывода вы под 5 э, поставьте выставите бронь 7 5 будет реинвестное место и вы опять получите 80 тысяч на баланс для вывода и так ребята вы э, увидели о том что у нас нигде не ну вот ни одной копейки нигде нет отчислений на ни на развитие фонда, нет отчислений на администрацию, нет еженедельных каких-то проплат. У нас нигде нет... У нас все деньги идут от партнера к партнеру. Все 100% идет в сеть. Это наша самая большая, самая главная фишка, что деньги распределяются четко от партнера к партнеру. Итак, вы можете эту площадку Жилпро Макси купить отдельно за 50 тысяч. Но в основном у нас партнеры выходят именно Жилпро Мини сюда, на эту площадку. Не каждый человек может найти 50 тысяч. И я с вами вполне согласна, что приглашать на 50 тысяч немножко труднее, чем на, например, на 5 тысяч. Даже на 10 тысяч, конечно, немножко труднее. Итак, первый у нас блок 50 тысяч, да? Первый партнер приходит, становится на это место, а идет вышестоящему спонсору. Второй партнера, прежде чем постраивать, вы выставляете за бронь по броне спонсора, и 50 тоже идет туда вышестоящему а под второго выставляете третьего партнера. У четвертого будет реинвестное место. И вы получаете 25 тысяч на баланс для вывода. 25 идет в накопительный. И 5 тысяч идут, а, делятся а, двум спонсорам на два уровня в глубину. А вот четвертый и пятый партнер, они вам дают двойную выгоду. Они дают переход за 100 тысяч во второй блок. И плюс вы с четвертого партнера получаете 15 тысяч на баланс для вывода, 25 идет в накопительный, 50 идет с этого пятого партнера в накопительный, с накопительного списывается 100 тысяч, и у вас за 100 тысяч активируется второй блок. А вот здесь, вот, чтобы получить еще раз 15 тысяч, вы можете выставить бронь под четвертого, поставить шестого а у четвертого будет реинвестное место. И вы получите обратно 15 тысяч на баланс для вывода. Итак, сюда должны прийти два партнера. Это первый и второй партнер. Они дают вам за 200 тысяч переход в третий блок. Сюда приходят два партнера. Первый и второй партнер, которые вам... Первый партнер идет, как я говорила, высшестоящему спонсору плечи всегда идут, а под второго выставили бронь третьему, и у вас будет реинвестное место. Это вы уже заняли своим реинвестом с одно плечо, а у первого будет реинвестное место, и вы свое, выставляете бронь именно со своего кабинета. И что? И получаете 100 тысяч на баланс для вывода. 100 идет в накопительный. 12 по 12 500 делится на два уровня в глубину двум спонсорам. Четвертый и пятый партнер, они дают вам двойную выгоду. Закрывают ваши плечи и плюс дают переход в следующий блок, четвертый, за 400 тысяч. А под четвертый, когда становится, вы выставляете... Получаете 75 тысяч на баланс для вывода. 100 получаете в заморозку. И 12500 делятся двум спонсорам а, на два уровня в глубину. А под четвертого, ребята, вы ставите бронь и поставьте шестого, у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 75 тысяч на баланс для вывода. Здесь в этих, на этих площадках нужно уметь правильно расставить своих партнеров, чтобы хорошо эм, иметь очень хороший доход. И чтобы не только вы получали, но и получали ваши партнеры. А вот с пятого партнера 200 тысяч идет в накопительный. И с накопительного списывается 400 тысяч, активируется четвертый блок. Сюда при... должны прийти ваши два партнера, которые дают 800 тысяч на покупку последнего пятого блока. Это полностью ваша зарплата. Это ваша здесь квартира. Ребята, вот на этой площадке именно ваша квартира. Если вы будете не лениться и приглашать, развивать свой бизнес, помогать своим партнерам, и все вместе вы можете заработать, пройти не один круг и заработать не одну квартиру. Поэтому... Всем советую, обратите внимание именно на эти площадки. Те, которые нуждаются в жилье или просто нуждаются в больших деньгах. Итак, сюда идут ваши партнеры, реинвесты ваших партнеров, ваши реинвесты. И второго партнера, это когда вы выставляете... А, простите, ребята, когда ставите, выставляете бронь под первого партнера, это будет, вы получаете 800 тысяч на баланс для вывода, а третий под третьего, под второго выставили третье. у первого будет реинвестное место, вот это второго. Здесь занимаете плечо свое, чтобы ваше было это плечо. А у первого будет реинвестное место. Вы ему выставляете в реинвест и получаете 800 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер становится 800 на баланс для вывода. Пятый. 800 на баланс для вывода. У четвертого выставили брони, поставили шестого. У четвертого будет реинвестное место. И вы опять получили 800 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг вы зарабатываете более трех миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот рублей.